Здесь вы видите раковые клетки. Сейчас ведется работа на том, чтобы раковую клетку деконденсировать, дать ей сигнал, чтобы она не распространялась больше. Но если вдуматься на генетический образ, рак сам образуется как раз из-за чего? Три гена больше не работают, не получают сигнал, и человек заболевает раком. Значит, нам надо делать наоборот. Не концентрироваться на раке, чтобы он... А что делать? Дать сигнал этим тремя генам, которые перестали работать. Правильно? Ген п 53 антионкологический ген и ген суицида, который подавляет рак, который его уничтожает, который дает клетке отдых. Если мы мыслим так, мы не найдем ответа. Мы только тратим деньги. Для большинства ученых очевидно, что спящие гены не оказывают никакого воздействия. А знаете, что я думаю? Извините, может быть, это тривиально или как бы слишком. Но я думаю так. Бог сделал столько запасных генов, что когда мы в беде, у нас есть запас, и он может любым сигналом возобновить ту работу, что у вас приостановилось. Вот почему я думаю, что первый диабет можно тоже ликвидировать. Но это случается. Мы пойдем дальше. Не у всех. Почему? Тоже найдем ответ. Необходимо найти ответ на вопрос, по какой причине одни гены останавливаются, становятся спящими, а другие активными или слишком активными. Ну что вы здесь видите у мужчины? Чем он забит? Всем хорошим, да? Всем ням-ням? Все ножки ку куриные, свиные, я не знаю, что там, вино и все остальное, мороженое, пирожное, свивки. Причинами могут быть, и теперь сконцентрируйтесь ваше внимание, окружающая обстановка, где вы живете, как вы общаетесь, существует ли в вашей жизни постоянное напряжение, внешние условия, рацион питания, отсутствие заряда значения необходимости. Нет. Жизненные выборы человека могут выключить нужные гены, оставить их без мотивации. Если человек каждое утро встает и думает, мне опять надо встать, мне опять надо идти на работу, я боюсь начальника, я боюсь работы, я не знаю, что делать, у меня начинается опять конкуренция, нет радости. Может он выжить? как Что гены делают? Приостанавливаются. Америка в этом смысле рекордсмен. Больше всего таких заболеваний, потому что смысл, мотивация все это ушло. Мегаполисы, мегажизнь, отсутствие реального. Используя предыдущую аналогию, теперь вдумайтесь в эту мысль. Можно рассуждать о генах как о семенах. Как известно, мудрому садовнику из семян не вырастут плодовитые растения. Никак, когда. Если нет хорошей питательной почвы, воды и солнца, все одно и то же. Правильно? Все одно и то же. Но теперь, но вот если вы будете что-то есть вот так, не сказали, не нужно, через силу делаю, а мне не нравится это. Это не заряд. Ваш организм скажет, а я не знаю, что он пихает мне тут. Я еле-еле справляюсь с этим. Важны не только физические условия. Нам нужны и духовные условия, понимание, как мы живем. Я вам вперед расскажу одну историю. Очень богатый человек был на новом начале в Америке. Он собственник всех научных университетов, в том числе и Джон Хопкинс и так дальше. Миллиардер. У него было. Сейчас я вспомню, три сына, одна дочь, четыре, и уже внуки были. Но он был очень, и жена, которая все время ожидала его смерти, как она говорила. Потому что он был очень грозный. Внуки никогда не ходили к нему на колени, не боялись его. Потому что он не издавал... Мы тоже издаем из себя сигнал, правда? Есть же люди, к которым вы тянетесь, а люди, от кого вы отталкиваетесь. Мы тоже издаем сигнал. И это не, не всегда удается нам скрыть. В нашем организме питание важно для активности генов. Но важно еще, как мы это делаем. Дочь была единственная. Он сделал завещание. Сыновья получили все, но он в завещании оставил без свою дочь. Она была в Америке, в нашей конгрегации, член нашей церкви. И она знала новое начало, Ваймарский институт, где я тоже проходила обучение. Она подошла к папе и сказала, твой джекпот, новое начало, ваш тоже. Единственное, что вам поможет. Если вы это не поймете, ну вы просто А Это единственное, что поможет. Если вы поймете. Он сказал, я туда. Ты что? Эту морковку есть. Пониманию людей, морковку надо есть, время. Вы понимаете морковку? Ну да, у нас была одна жена, которая морковку терла своему больному мужу по литрам с утра до вечера, а тот уже пить ее не мог. Сок этот. Это ложный сигнал, это неправильное понимание, умеренность. Но ему стало так плохо, и врачи сказали месяц, все. Слава Богу, что человеку становится так плохо, что идет. Это единственная возможность для любви. И он пришел в Аймоский институт, начал слушать, начал есть, бунтовал, не хотел, но слушал и, наконец, подошел. Я помню, как доктор Сангли говорил мне, что в один из вечеров последних он подошел моему доктору, учителю моему. Он один из самых именитых аллергологов вообще в мире. Но очень умный человек. И сказал: Можешь ты со мной пойти домой ко мне? Зачем? Ты должен убедить мою жену, что я больше не прежний. Что я буду жить. Саня говорит, ну что ты сам не справишься, что ли? Она не поверит мне, потому что я уже столько раз ей наобещал. Ну, пошли вместе. Что первый индикатор? когда он вступил в свои, в свои хоромы. Внуки, дети, они сразу подошли к нему, обняли его и сели. Это был новый человек. Там не было этого напряжения. Это был новый человек. И потом подошли, они там говорили, и жена сказала, ну, я с трудом верю, но, кажется... Что он следующее сделал? Переписал завещание. Но живет по сей день. Ну, дали месяц. По сей день живет. Жена в восторге, да. Жена применила свое положение. Они очень очень много делают хорошего на лоне действительной науки. Например, гены, вызывающие рак, получают сильный торчок, для своего развития чего повышенного потребления животного белка. Я не успею вам это прочесть, а надо бы. На одной конференции я выступала этим так, что журналисты записали все, и к нам начал наплыв конкуренции с нашим заводом. Считала на свою голову. И следовательская группа ученых из Гарвардского и Корнельского пришли к выводу, что одним из способов включить и выключить гены, включить и выключить является урегулирование приема животного белка. Эта неделя фантастическая, вы даже не знаете, что она может делать, который которой вы сейчас проживаете. Это из этой области. Включить, выключить. Плюс еще помощь ортимизии. Это если вы опять будете радоваться, конечно.